Всем привет, дорогие друзья и подписчики! Сегодня у нас на обзоре сайт ABTC. Здесь мы будем зарабатывать биткоин Сатоша без вложений. Сразу давайте покажу, что это проект платит. Вот они мои выводы на данной странице. оплачено это что оплата прошла, деньги пришли на кошелек. Вот она сумма, которую мне выплачивают. Давайте сейчас покажу, как здесь зарабатывать. Регистрация на данном проекте простая, там будете свой биткоин. Кошелек неважно от криптонатора, от блокчейна, также он платит на фаус-эдхаб. Можно переместить на рекламный баланс здесь минималка. На данном проекте 35 тысяч Сатош. Давайте покажу, как здесь зарабатывать. Вот, в разделе здесь заработать, переходим на серфинг сайтов, нажимаем. И на данный момент вот доступно нам написано 14 сайтов на сумму 101,5 сатоши. Цена за один просмотр 35 сатош. Ну, 35 и 7 сатош. Вот эта кнопка начать, она может находиться в любом месте экрана. Может внизу денег находиться, каждый раз она бегает по всему экрану. Сейчас она находится вот здесь. Вот, нажимаем на кнопку начать, чтобы заработать нам 35 и 7 сатоши. Нас перебрасывают на рекламный баланс. Ой, на рекламный сайт. Вот нас перекинул на рекламный сайт, возвращаемся на наш сайт ABTC, у меня вот он внизу открытый. И здесь вот идет таймер. По окончанию этого таймера нам будет зачислено 35,7 тысяч сатош. На данный момент один биткоин стоит 652 884 рубля. Я думаю, неплохо. Все, таймер подходит к концу, и сейчас нам будет здесь написано, вот, вы заработали 35,7 тысяч сатош. Страница автоматически обновляется, и нам предоставляется следующий сайт. На сумму 7, 7 сатош. Кнопка вот здесь вот начать также, но ну, я уже не буду вам показывать, сами здесь уже, я думаю, понятно, как здесь зарабатывать. Также здесь есть серфинг в от я сегодня уже просматривал данные сайты на данный момент нету. Также вы можете здесь рекламировать свои сайты. Переводите с основного баланса на рекламный баланс. Вот здесь. Вот, переместить на рекламный баланс. Нажимаете здесь. Вам приходит код. Вот подтвердить, какую сумму вы хотите перевести и рекламируете. Вот э, здесь написано, как вы здесь хотите рекламировать серфинг сайтов. Или я здесь вот рекламировал. Вот, создать новую рекламную кампанию. Нажимаете на нее создать. И все. Здесь указываете, что вы хотите рекламировать, заполняете все. Здесь разделаете и. Рекламируете. Вот. Нажимаете потом начать компанию, Когда все заполните это, какой сайт или проект хотите рекламировать. Но основной заработок здесь вот на серфинге сайтов. Я здесь уже вам показывал, что вот проект платит, все нормально, выводы, вот они все мои. На балансе вот 18 681 Сатоша. Минималка здесь 35 Сатош. Вот, видите, написано. Минимальная сумма для вывода на биткоина 35 тысяч Сатош. Все, ребят, такой сегодня у нас обзор по заработку биткоин Сатош. Если кого заинтересовал проект. Переходите по ссылке, ссылку в описании под видео. Регистрируйтесь, ознакомляйтесь, зарабатывайте. Всем ваших заработков и до новых встреч. We're chasing and leading.